наверное, вон там закатный дело. А, вот это дело пытаешься. Если... Первым нас встретил вот это дерево. А вон там... Вон там. Цель нашего визита. Сейчас затопаем. Посмотри, какая хорошая искусственная защита. А? Но со всех сторон закрыта. Это вот третьего дома. Территория. Красота, да? Земляника. Народ тут шастал. Земляник собирал. Коробки видны. Да и ягода видна. Оп. Оп. Не мелочь какая-нибудь. Так. Так. Вот. А вот это вот четвертый и пятый дома, это их не участвует за рос. Да. конечно, быть делаю, но разведка требует жертву. вот. Фу. Березняк. еще чего-то, еще березы, сам берез. Страф. вот эта хрень красивый да вот так вот вот этот четвертый пятый дом вот так вот я тут пробиваюсь вот здесь вот бедную вишенку малина зажу крапива забивает. Вишенка молодая, посажена недавно, но тропиво не дает ей жить. Девичий виноград на газовой трубе. Газ отрублен. Так. Опля. Опля. Опля. Давненько этих Опля. никто не трогал там рядом шестой дом думаю можно брать и пятый и пятый а участок да видно да и вот речка. Прям рядом, рядом, рядом. Вот. Тут вот разнотравие. Тут вот дорога. Такая земляная. Это моя сумка. Вот. Вот. Это вот дорога. А вот пятый дом. Все буквально рядом. Вот речка. Там деревья. Тут вот порубить, порубить. Здесь покосить, покосить. Вот. На юг от воды. Вода на севере. Дом на юге. На запад. А вот будет дорогу. Здорово, да моя. Так вот, наверное, лучше будет видно, да? Это вот пятый, это пятый, а, а тут вот Женькин. Женьки голанка. Ну ладно. Растут тут в основном вот такие вот колючки. травья красивая какие сегодня замечательные тортик был И всегда сырая мягкая Недавно прошел дождь, и обнажилась земля. Шеверная рожа. Добрая земля. Ну что ж, пойдем потихоньку.